Доброго времени суток! Рассмотрим заводской вибродвигатель, как он устроен, из чего он состоит и сравним с нашими самодельными вибродвигателями, которые мы применяем на шлакобочных станках, виброситах, вибросталах и так далее. И выясним, чем они отличаются. Вот перед вами заводской вибродвигатель. Ярославского завода, красный маяк, вибратор ИВ-99У2, 220 вольт, 0,5 киловатта, 3000 оборотов, весом 12 килограмм. Я предварительно уже снял боковые крышки, вот они перед вами, держались они вот на таких шпиликах. Ну, начнем. На валу по обеим сторонам расположены эксцентрики, которые состоят... Сделаны, точнее, из металла толщиной 4 миллиметра. Вот по три листа с обеих сторон. Эксцентрики расположены в одинаковом положении. Между собой сварены в трех местах. Также есть дополнительные отверстия для регулировки. Вибрации, то есть можно вибрацию делать сильнее или слабее. Ну и как уверяет завод-изготовитель, идут усиленные крышки, корпус двигателя, усиленные подшипники. Что увеличивает часы работы самого двигателя. Теперь перейдем к самодельным вибродвигателям. Вот перед вами швакоблочный станок на один блок. На нем стоит самодельный вибродвигатель, который состоит из двух частей. Отдельно выполненного вала со шкивками и самого электродвигателя. Крутящий момент передается через ремень, то есть ременная передача. Двигатель у нас мощностью 0,55 кВт, 3000 оборотов. На отдельном валу у нас стоят эксцентрики. Расположены также в одинаковом положении. Подшипники, которые находятся вот в чугунных буксах, которые шприцуются через таводница. Также вот второй станок и второй вибродвигатель. Тоже выполнены из двух частей. Отдельно вал, отдельно двигатель. Здесь двигатель более мощный 1,2 кВт. 3000 оборотов. Отдельно у нас вал закреплен в буксах. Буксы уже тоже более мощные. Подшипники тоже мощные. По обеим сторонам у нас стоят эксцентрики, расположенные также в одинаковом положении. Вот. Ну и крутящий момент передается через ремень. То есть ременная передача. Что у нас получается тем самым у нас не разбиваются от вибрации крышки корпус двигателя подшипники и очень большой срок службы по часам если взять этих вибродвигателей в принципе они уже ничем не отличаются от заводских только ценой самодельный вибродвигатель намного дешевле обходится чем заводской ну и по качеству, по часам работы, в принципе, не отличается от заводского. Единственная цена. Ну и если вы его сами сделали, значит, в обслуживании он будет уже проще вам, чем заводской. Вот, в принципе, и все, что хотелось сказать. Всем до свидания, до новых встреч.